Здорово, парни, комрады, подписчики. Сегодня у нас 9 -е. эскаватором гребли там уже все сгорело чисто там грязь какая-то сейчас походим полазим, посмотрим что вообще можем что не можем потом переместимся там на другие кучи Мы тоже уже давно выкидывали но там уже не свалка чисто э -э, с шахты возили с завода ну там походим поищем посмотрим по ходу песо все вам пока что... лайкосу лайкосу ребят и от меня как говорится всем привет ну, что, идем блять копку копать Первая копка в этом году. Вот, смотри, здесь сразу. Сразу. Лава. Хопа. Плава. Есть такая штучка. Ну что, короче, как по стандарту, что, включаемся, когда что-то в да. Короче, друзья, сейчас мы вот ходили, вот она, блядь, свалка сама, чтобы понимали, какой слой здесь откопают. Вот это все было. Ну и... Ну и шли Санчо с глазом своим нитким отливочки хорошо. Посмотрите, блядь, какая толщина. Это заводская отливка. Заводская отливка. Вот она летая полностью. У ней килограмм 15. Она хиренная, да. Ее надо, знаешь, что можно От показать. Дежелая. Ну смотри. У нас еще усложняется тем, чтобы нас отсюда не погнали. Там работают, короче, экскаваторы. Ну сюда вроде пока никто ничего не ездит. Пока так ходим, Вроде. Но это на глубине. Вот она глубина. Такая, короче, тема. Ну что, сейчас будем смотреть искать. Санчес, ну скажи, что ты ждешь от сегодняшнего места? находок находки конечно то что здесь очень много дерьма аппарат зашкаливает но самое вероятно что здесь может попасть вот как на примере этой отливки что здесь сто процентов есть завод и он тут завод есть кстати вот этот глянь обрати внимание на этот завод то что можно найти завода плюс вывозили фабрики а там нержавейки было до хренища ну и как немаловажный фактор еще и шахта что То есть, что-то такое с производством. Такое дерьмище мы не собираем, чисто вот на большой, на крупный сигнал. Вот она, находка есть, и она радует. Таких 10 находок и день удался. Как бы это делать? Ну, можно. а по весу, что ты думаешь, за сегодня бахнуть? Хороший такой был момент, результат был, если бы мы сегодня жганули сотку. Вот я думаю, что если мы сейчас пообродим, походим, я думаю, сотку мы сегодня ожиганем. 100 килограмм, я думаю, мы возьмем. Так, братики, нашли мы здесь за капушеньку одну, думаем при вас скроем, непонятно что это, конечно, но что-то есть. Сейчас кто-то поднимет, а это с плиты походу. Ну что-то похоже. Ну как Без... это спички? печки. Знаешь что, сейчас его на там... что от нее останется. Ну да. Ну, вот она, она и есть, Сп... спички печки плита. Ну что бы ее не взять -то? по сути -то. Да, сейчас с нее Степаныч собьет 200 тысяч килограмм Ну а что, куски можно будет забрать? Или нет. Вот эту точно возьмем. А вот эти мелкие будем брать. Да, ну, хуя или они но... сгорели уже за 10 лет? Ну эту, можно... эту заберем. Да. Что за видоберешься? Короче, э, ребят, сигналов много. Ну, сами понимаете, полигон. Сигналов дофига, но. Но надо все проверять в любом случае. Он Санчо сходит. Да, это я. Короче, решили мы прозвонить то, что они здесь копали, блять что выкопали. Так, опять мелочуха. Понятно. Ну, свалка еще горит. Да, слой тут конечно капитальный мусорок. жесть. Вот. Идет, блин. Ребят, тут идет, Я вам базарю. Короче, ходили-бродили, мы выгрузили, потом все покажем. Нашли. Новое местечко. Сейчас Степаноч подорвет. Посмотрим. Наверх идет. Ох, ох, идет наверх, а. Ядрен батон. Она что, вообще не шевелится? Это что, наша безбедная жизнь? Наверное, на. Вот там бы идха хочу Блять, наверх идет. -мо. Главное, чтобы улыб не шла. Ну и чё это? увидим. Сейчас увидим. А, это планка соединительная. Железная железной дороге. Ну да, кстати, ну, только какая-то толстая. Это ж хорошо, это что нахуй. толстая. Ебучая. Ребят, вот это нормальный поиск, так сказать. А наведи-ка на меня. Саня говорит Баск мне, делай тут Нехер пацаны. Идем назад. Здесь старая. А я говорю, беру... чуйка. Степана нос чует. Базара нет. Я забрал свои слова назад. Не, ну а чё, глядь. Вообще, что Слушай, Слышь, нихера все в весу. Посмотри, ребят. Вот мой палец. И какая толщина. Ну это достойный варик. Прям хороший. А теперь что с ним делать? Машина. Вот где лэп. Ну, да мы пойдем, так, будем и потом через... так а муж вот этих хотели кучку разонять или пройдем пока туда? Да она вся звенит, ёпту ребята, она вся звенит. Так видео выпускаем через год, чтобы никто не знал. Ёма, пятачок да? А крюк, ребят, кому крючок нужен на рыбалку? Слышь, хороший крюк. И чё мы сразу же не пришли? Давай, не отходи от тассы 81, бля, четко. Вот это мы нарвались, ребят Чё-то втыкаешь, под моей ногой вибрирует Мух. Либо Нет. это кирпич Муха, вот. ага. Борода ну, Какой-то порожняк Который нам не нужен ну, да. Потому что Если бы он был нужный Мы бы его увидели 82 Не дергается Даже не колеблется Давай, хорош. Все, чистка закончилась. Так, ребятки, короче, что у нас? Да. это наша сегодняшняя накорка. Видите, что нашли? А. Раскривушка. А, алло, алло, видя кислый Пошел ты нахуй. Короче, кто-то какой-то Василий покупал, Гляньте Тут еще аккумулятор есть. LG блядь. На, на. Короче, что? Рельсу нашли, кусочек рельса, да? Вот эту планочку, которую мы снимали, он на ну чем туда он привисил. Вот это болванка, блять, да? Да, это отлично Что у нас? Барабан. Вот такие детали. Ну мелочевки тоже до хрена. Нормальный Вот такой вот Сука, заводская Дрочила Ну и на последнем издохе нашли По шахтной теме прошлись немножко планку и каток Каток хороший Здоровый каточек И телефон какой-то да? Хочешь продам? Будешь с разгрывухой Короче, сегодняшний план где-то мы Но мы потом это все Почитаем, в любом случае Итоги подобьем килограмм, наверное, 60 70 взяли. Мы хотели заехать сдать, заскочили. Ну, хотели сдать, а материал не отсняли. От и ценник что-то сегодня 18-50 дерьмо. А у кого был? был 10. Вот. Ну, а там будем. Сейчас пока оставим. Может, цена подрастет. Да, да в любом разве. А устали, блядь. Запишем. А устали, да, с непривычки. Мы сегодня сколько? 5 часов, получается, да, родились. С 12 до 4. Копали, так что, блядь, на сегодняшний куп. У нас закончился. А -а -а. Огромное спасибо за просмотр, за лайкосы и за подписку, да? Так, точно. А, -то так. а, -то а -то. чуть, -чуть я